Ну что, тогда заседание объявляется открытым, предлагается принять повестку дня, состоящую из трех пунктов, о плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, план в принципе типовой, также о структуре аппарата территориальной избирательной, или штатной численности аппарата территориальной избирательной, или 7 ну и также разное. Если возражений нет, вопрос выносится на голосование. Кто за? Возражений нет. Решение принято единогласно. Переходим к второму, э, первому пункту повестки дня о плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2020 год. Соответственно, есть предложение данный план в соответствии с проектом решения принять. Если замечаний. Это, значит, плану. Вообще есть. Надо привлекать, мне кажется, общественные организации к таким мероприятиям. Понимаете? У в районе есть общественные организации инвалидов, ветеранов, да, которые как раз и сталкиваются с, с, с этой проблематикой. Если мы мониторим ситуацию, то есть выявляем какие-то. Нет, безусловно, Работать но, ними, но, но, но сам, сам, формат плана, сам формат плана, он э, не предполагает некие табу на взаимодействие ТИКа с общественной организацией. Я понимаю, я, я даже не про табу, я говорю, mm. что нужно цитировать наверное, внимание, Более того, нужно, он, на... он предполагает взаимодействие госоргана с администрацией Кеннского района, с отделом соцзащиты, соответственно. Ну по это понятно, соцзащиты, мнением... у них там свои планы, свои не знаю, регламенты, которых хватает. Ну, Я говорю ну, о том, да. что нужно ну, больше работать с общественностью, с, с теми организациями, которые в, в силу своих уставных документов а призваны защищать это, и обеспечивать меня. защиту от именно меня. той категории граждан, которая идет в плане мероприятий. Поэтому у меня есть предложение включить в план мероприятий в качестве ну, такого рекомендации или связано с тем, чтобы привлечь общественные районные организации. Что, а, Что значит привлечь, значит пригласить председателя либо заместителя председателя общественной организации. Вот у нас намечен план мероприятий, мониторинга каких-то помещений и И мы, соответственно, приглашаем а, а председателя общественной организации для того, чтобы а он принял участие в этом мониторинге Я с ними не взаимодействую, я высказываю свою точку зрения, исходя из того, что я прочитал. <сс2> Нет, да. ну, я, насколько я понял, что а да, не принимать, конечно. Да, ну, вот все подразумевается. Просто... Э -э условия, да, вы хотели сказать, что мониторинг условия доступности помещений ну, для так, а, да, да. в свое время в этих во всех помещениях у нас пандусы сделаны. Ну, На вот, первые да, этажи да. всех перевели. На втором этаже нет ни одного, по-моему, ИКа. Слава Богу. Вот. Так мы этим занимаемся, я не знаю, сколько, что еще? Еще выставлять, чтобы туда на руках вносили на первый этаж. Если, ну, вам, у нас каждый год какие-то замечания со стороны инвалидов. Ну, все больше и меньше. Кто-то замечания... не может зайти там в помещение и для за голоса, рамок ваня. не могли зайти. Кто То еще из-за чего-то. Но в любом случае, замечания-то как-то. выборы. компании не, не было. Ни одного Потому что мы же этим занимаемся постоянно. Мы же сами смотрели, Коллеги, мы просто. сейчас... Обсуждаем на план мероприятий. Я не стала связаться с общественными организациями. Потому ну, что мы не тот орган. Какой мы орган? Мы обеспечить доступ, помочь <с там. Мы сами, по сути, с вами являемся общественным органом. Я думаю, это будет понятно, но что еще? Общественным государственным органом. Есть предложение данный план принятия действующие существующие как бы редакции, да, которая изложена в проекте решения. Но комиссии принять к сведению, что мы открыты для работы с общественными организациями, и данную работу мы готовы проводить и, безусловно, будем проводить. Да. Вопрос да. выносится на голосование. Да. Решение принято единогласно. Переходим к рассмотрению второго пункта повестки дня о структуре аппарата территориальной избирательной комиссии. А, соответственно... В соответствии с законом Санкт-Петербурга предлагается утвердить структуру аппарата территориальной избирательной комиссии номер 7 на 2020 год, увеличив его на одну единицу. Соответственно, если возражений нет, предлагается... А вопросы можно? Да, конечно. У нас вот эта штатная единица, это у нас специалист по работе... Да. Спец... Вот, э, это он, техническая он. должность специалиста 1-й категории. А у нас уже есть кто-то, э, кто эту кто кто должность предполагается, что будет выполнен? А. Кадровые вопросы не будем как-то обсуждать? Как mm -hmm. у нас В установленном законном порядке будет объявлен конкурс, будут поданы заявки и uh -huh. соответственно... А кто Человек город Верховный ком? Или мы? Я думаю, что без нашего участия тут не обойдется. Вот, вот это очень-то интересно было, потому что штатную эту единицу мы определим, а что дальше, какая последовательность да, кто, что, что за конкурсная комиссия, кто, кто будет входить в конкурсную комиссию? Ну вот тут на самом деле, кстати, по поводу конкурсной комиссии вопрос тут Конкурс не объявляется на специалиста первой категории. Я... Давайте объявим. Нет. А нет, нет, Это нет, же регламентируется строго законом. А почему мы объявим. можем провести конкурс на любую должность? Нет, мы компетентно не ли э, решать, объявляется он подходящим человеком мы специалистом Если мы объявим категории. конкурс, это... и нет, будет подано несколько, несколько заявок, то, соответственно, в конкурсной комиссии будет определять, достойно ли это. Коллеги, но это вопрос уже следующий. То есть наша сейчас, как сказать, задача именно утвердить угу. эту штатную визу в соответствии с законом Санкт-Петербурга. Да, да, соответственно, да, если -то возражений то, нет... Это, нет, мы обсуждаем нет, как раз этот да. вопрос. Ну, 500, а, что за единица? С чем она введена? В связи с внесением изменений в, в закон Санкт-Петербурга. Нам добавили денег добавили. на человека, который будет сидеть за, у нас здесь постоянно, работать и будет вести и документацию. Это только нам или всем? Всем, всем. Безусловно, всем. всем. Все, безусловно. всем. Если всем вводится должность, и... Кто-то, так сказать, аргументировал необходимость этой должности. Я вот хочу услышать. Нет, ну, наверное, есть закон санкт Нет, безусловно. Нет, то, что есть закон Санкт-Петербурга, я не сомневаюсь. Я просто хочу понять, что будет, какой функционал у этого человека. Более подробно. Функционал будет, как у нас Иван Алексеевич. Нам всем тоже есть. А Нет, этого... кандидатура-то у нас ну, есть. Поэтому Только чтобы эта кандидатура была утверждена. Выстроить под вот ней его, под эту кандидатуру. Понимаешь? Я точно пока не знаю насчет конкурса. Нет. Значит, наверное, будет конкурс. Самый, самый, самый подходящий специалист, который должен... А, а быть. мы же не знаем, кто будет принимать участие, может, а такие и будут специалисты. Да, слушай. Виктор, Виктор. Такого не бывает. А Конечно. я хотел, знаете, что задать вам, вернее, дать справку по поводу аппарата. У -у -у. Когда я поднимался сюда, я видел, что нарядно одетые сотрудницы какого-то аппарата зашли в какую-то комнату с цветами. А Зачем они туда пошли, интересно? На, на конкурс, это, жди, наверное, на конкурс подают, подают. Очередной, очередной год. Но вообще вот этот вопрос очень серьезный, он нас всех будет касаться. Нас-то не будет уже касаться. У нас будет касаться будет. еще пока. Мы уже закончили. Ну, э, мы еще не закончили до 21 -го года. Мы закончили. Вот. Ну, вот это вот очень интересный момент. Штатную единицу, мне кажется, с удовольствием. Да нет, конечно, это не будет. Ну, по бабах человек будет уже да, официально нет. в штате. Это сильно обличит работать сильно. Конечно. конечно. А количество условий, вот, выбора 24 года. То вот, есть ну, мы уже да. раньше заключали договор подряд, насколько я помню, да? На дни проведения. Нет, нет. Нет. А в этом году выборов Нет. Нет. Зачем это штатное? Я линия? полагаю, что Я, я не вижу. вижу здесь связи. Я не вижу здесь связи между... В У нас же Главный да? категории. Работу с никак не влияло. Там Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Подросли уже дети. Нет. Они Они можно перед приступом к 2016-й единице, да, полно говоря. Подождите, да, я справлюсь. Я справлюсь, да... Не, ну если... Вит用ной, коллеги, есть, есть предложение все-таки поддержать данное решение, все, данный проект да? решения? Да. Вопрос выносится на голосование. Решение принято единогласно. Ну и в разном я бы хотел поздравить всех с наступающим 2020 годом. Пожелать всем счастья, успехов творческих, политических и вообще, чтобы все желания членов комиссии в будущем году были исполнены. Спасибо. Ой, Если предложения нет... Предложения нет. Ну и члены, члены комиссии, комиссии тоже благодарят. Да, да во-первых, благодарим. Да, мы мы тоже председателя. тоже желаем итоги ну, нет. Позади нет. у нас ну, тяжелая да, избирательная да, кампания. Впереди у нас много плодотворной совместной работы. Вот Я бы, конечно, информацию... Вы же владеете информацией. Всем донесла, что у нас впереди Структуризация системы. Да, кстати, было бы интересно, да, бы было бы интересно услышать. Какая То, что у нас делили будут, у нас добавляется количество тиков на 34 да, единицы. Да, да. То есть Мы нашу думаем, территорию ополовинет а и к мы еще пока не убирают. А, Должно быть око. решение муниципальных Понятно, советов. А эти вот самые... а участки решат, на, или, на да? судах, а, а, а судовые а участки. У тре... А у третьего ТИКа они остаются, судовые а участки. Я, что, тоже или специальные дают. Я так понимаю, что решение непосредственно по делению ТИКа не принято. Принято решение Санкт-Петербургской комиссии а об о образовании ТИКа. А В Кировском не... районе, насколько я помню, у них планируется 4 единицы. Чего себе? Вот это вот уже интересно. Большой район. Да. Ну, Скажите нам, что, что известно вам ну, вот есть побольше, по поводу создания раёнов тиков? В каком, ну, вот все меняется ли количество, количество состав тиков, увеличивается, уменьшается? Что Пока ещё нет решения. Нет еще решения. Есть, есть решение, потому тиков нет правил. Правил. То, что а решение правил. есть, я понимаю. Увеличить что В принципе, с... А уменьшить, вот тогда будет сильное ограничение в ну, Прямо от, от партии дать людям. От партии. Все. Ну, прежде не всего партии. Как они будут формироваться? Ничего не неизвестного. Ну, они будут формироваться согласно федеральному закону 67. То есть там же есть у соответствующая норма, соответственно, соответственно с ней они будут формироваться. Ну, в конце января ожидают уже начала Будут объявлены. Лучше да. скажите, о, так, как суды добавляют яблочные? Добавляют, добавляют. добавляют яблочные? Да. Отменяют? Отменяют? Но наказывают? А, а каких-то наказаниях я не слышу? Жуликов -то в избирательных комиссиях будут наказывать? А у нас, кстати, да. в районе... А у нас не было ну, судов. Ничего. Жуликов Нет. не было? Нет, нас Нет не было. ну насчет жуликов это вы как-то... Как? Жуликов, Мы, кстати, давно уже в Земле нас... и Толии, а, а никому благодарность не объявляют? Все или жулико все? Как а, благодарность. Ну, Еще снятие подниму. блокады будут благодарности. Подожди. Коллеги, я полагаю, что все вопросы на сегодня, да. они рассмотрены. Да. Всех с наступающим Спасибо. Новым годом заседание является закрытым. Спасибо. Спасибо.